В этом видео только реальная торговля на Alim Trade. Это самая прибыльная стратегия Парлай и при этом безопасная для депозита. Досмотрите это видео до конца, в нем много полезной информации. С вами Николай Гуров, сегодня пятый день Парлай-марафона, погнали! Переходим на реальный счет. На нашем счете 8948 рублей. Проверяем историю сделок. Последние три сделки у нас залетели в минус. Вчера неудач... был неудачный день, я сделал грубую ошибку. Посмотрите, вчерашний день по ссылочке. Это очень полезная информация будет для вас. Возвращаемся к нашей шпаргалке. Мы торгуем по системе Parlay. Ставки делаем частями и ставка у нас не превышает 10%. На первой ступени возвращаем ставку на 10% от депозита. Две ставочки делаем по 500 рублей. Выделяем 15 минут на подготовку. В это время изучаем активы, строим линии поддержки и сопротивления и всегда делаем скриншоты сделок. Сегодня воскресенье, самый высокодоходный актив эфир. Удаляем все предыдущие индикаторы. Проверяем за 30 минут, за час, за день, за несколько дней. Строим линии поддержки и сопротивления. Заходим на понижение. Делаем скриншот сделки, проверяем. Обе сделочки заходят в плюс. Сохраняем. Так, проверяем, две последние сделки заходит в плюс, увеличиваем ставку на 50% от предыдущей прибыли, делаем две ставки по 700 рублей и продолжаем анализ. Одна сделка заходит в плюс, и две сделки заходят в минус. Сохраняем. Проверяем. Одна сделка заходит в плюс, и две сделки заходят в минус. Опять нам не повезло. Возвращаем ставку на 500 рублей, продолжаем анализ. Одна сделка заходит в минус, одна в плюс. Сохраняем. Проверяем. Одна сделка у нас сегодня зашла в плюс Одна сделка в целом зашла в минус И вторая сделка тоже в целом зашла в минус По нашим правилам мы делаем максимум три ставки в день И уходим с рынка Таким образом мы соблюдаем лимиты Лимит на убыток максимум 20% и лимит на прибыль максимум 20%. На нашем счете 8750 рублей. Итак, за сегодняшний день у нас убыток 198 рублей. Переходим на учебный счет. Парлай. Самая прибыльная стратегия. Прошло 5 дней а на балансе у нас минус. Что за фигня? Давайте разбираться. Наша, результа... наша результативность 70%. 10 дней по 3 сделки это 30 сделок. Из них 27, 3, 21 мяч в плюс и 9 мячей в минус. Какой самый шоколадный расклад? Делаем ставку в плюс, увеличиваем ставку плюс, уменьшаем ставку минус, делаем ставку в плюс, увеличиваем ставку плюс, уменьшаем минус, делаем ставку в плюс, увеличиваем ставку в плюс, а -а, уменьшаем минус, делаем ставку в плюс, увеличиваем плюс, уменьшаем минус, делаем ставку в плюс, уменьшаем, увеличиваем в плюс.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 Мы получим 11, э, при депозите 10 тысяч рублей получим 11 тысяч э, в плюс. То есть э, прибыль составит 110%. А что у нас за 5 дней? Делаем ставку в плюс. Увеличиваем в минус. Уменьшаем. В плюс. Увеличиваем в минус. Делаем ставку в плюс. Увеличиваем в плюс. Уменьшаем в плюс. Увеличиваем в минус. Уменьшаем в плюс. Увеличиваем в минус. И при этом еще делаю три ставки и э, ухожу с рынка. То есть пару... Пару ставок мы вообще убираем. На две ставки как минимум станет за эти 10 дней меньше. Дальше делаем ставку в плюс, увеличиваем ставку в минус, уменьшаем ставку тоже в минус. Вот такой у нас расклад. Это как бы не очень. Такой парлай нам не нужен. Но есть и положительный момент. Смотрите, осталось большое количество белых мечей и очень маленькое количество желтых мечей. Стало быть, если теория вероятности работает, значит шоколад нас ждет здесь. Следите за мячами и будьте всегда в плюсе. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезным, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. С вами был Николай Буров. Всем огромного профита. Пока.